Я думаю, что я никогда не доживу до того момента, когда Тоха будет тренироваться на спутболке. Сань, пока Тоха ушел, расскажи вкратце, чем будет сегодня. А, ну, сегодня мы будем... Ты в HD, так что? Не в HD, но вечера себе. Во, да я в мега HD. Я помню, как пулемет просто... Ну, в общем, сегодня мы будем делать изи как в тот раз делал ее Колян, то есть и я. А потом мы сделаем реальную систему Ганнибала. В общем, все скажем, все расскажем. Разминочка а стандартная, разминка, стандартная будет. Да, мы же посмотрим. Стандартная разминочка будет. Разминка обычная, просто размяться и поехали. Все, вот обычно там, как на физре Погнали. Погнали. Я почти так же вкачал. Подтягиваться так. Сделать? Давай, осталось всего да, ничего. Да, да. Ты да. молодец. Давайте. Что за эгоизм, никого не ждем? Неважно. А как же команда? Вот команды. Mm -hmm. не хотел? Mm -hmm. Он ждал, пока камера приедет. Не хотел, нет, но слышали. Не хотел. Mm -hmm. Это наш лидер. Я говорю, может, отдал его выключать? Mm -hmm. Кто-то не хочет. не только снимаю. Окей. на обложку «Манс Сами сказал, вы все можете раздеваться, все равно у меня присух лучше. <сёк> Цена красившая. <сёк> да. да а смотри, смотри, был бы Что вот как то что вы стоите? Давайте. Это И за поясничку надо держаться за поясничку это после этого Вы не подтягиваетесь? Я, я, я, <социт> я <социт> показался. задрал. Я хочу сделать 5. Возьми и сделай. получается с 20 до 10 да 11. Так. если до 20 до 10 делать то 1 тоже будет да нет имеется до 20 по 10 до конца выгибать трое до конца Масленно. еще а что надо а сейчас 620. а я вообще с 110 Давайте, ребят, я во всех вас верю, во всех просто выгибоны. Вы те, кого я взрастил. Выгибоны? Все ваши гости. Слово, что это неправильные выгибоны. Вы как росток, который пробился из-под асфальта, нет, понимаете? И скоро... И скоро расцветет, если будет тренинг, как титан. Вообще сам ты выгибон. Я гибон. Нет, именно выгибон. А выгибон, да. Это победители, победитель, все получше. Все, да. Это же да как... Дань уважения, Гибон. Да. Гиббон, сильный, большой, мощный. Да? Это, убийца, это тебя, тебя так воспитывали, что Гибон, это лучшее животное. Так, футболка Сани, поворачивайся. Давай я пока. Давай. Вот это вот заня Вот это зимбадяжка уже сделали Михалыч доделал, так что брусья И нам остается либо обратным хватом, либо нейтральным Нижним Ни Либо нижним хватом, либо нейтральным 10, девять, восемь, семь И шесть раз по 5 да, 6, 10, 6. Раз по 5. Да, да. Один из повторений, и на этом как бы изикатка закончится. И можно идти в фоткаться. Да, в классическом ее. Я... И, и можно идти фоткаться. Вчера нормально я поел. Ну, траванулся. Поел на дрованулся, шикарно. Откатил. Поел, откатил. Да, ну а так, ничего там. У меня как? Я где-то.. Ну, спал мне очень хорошо, да? По часов 10-12 сейчас что ничего нет, просто блюду и Проснулся, приготовил поесть, поел, через два часа треню одно, потом поехал по треню ноги, вернулся, по так, пожалуйста, на летом, уже будет. Извини. А он и так весь вообще мокрый. Да, по-прому, положил чеки, я не знаю. Нормально мы размялись, сейчас будет нормальная система Ганнибала, где 10 подтягиваний, 10 брусев, 10 пол, 10 приседаний узким, и все это один подход, такие 10 подходов, поехали. Все очень просто. Ну что, погнали! Все, народ, все почему готовы? никакого поехали. одушевления не видно. Черт, все воодушевление. Ребята, все. Меня в глазах. В глазах. Парень, Давай, на погнали! 10 подтягиваний, 10 дниманий. И все. Короче, я думаю, сегодняшний выпуск будет последним во втором сезоне, потому что мы сделали все, что хотели, мы подкачались, сняли заявочку фоточки. Для подкачались. Саня, очень смешно. Саня подкачался, все подкачались. Что все подкачались. Но мы тренер Но... не что качаться. Но надежда пришла в голову идея, и мы с ним еще четыре выпуска в этом сезоне. Они будут очень сильно отличаться от того, что вы видели до этого. Очень сильно. Поэтому смотрите видео, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии, задавайте вопросы. Приходите в Нескучный сад и тренируйтесь вместе с нами а а дальше... С нам мы? 1-2 августа в Упсалопарке в Санкт-Петербурге мы будем давать мастер-классы с 12 до 6. Приходите и по потренируйте вместе. Погораем. Поугараем, Угураем, да. Да, Сэр, хочешь, хочешь вместе, с нами. <laughs> вместе с нам мы. Вместо с нам. Очень тяжелая тренировка, в описании к видео будет написано, что мы сделаем. Да, ну, а сейчас немного игры в пинг-понг. А точнее, нас... Какой кадр? Ты его снял? И ракетка вдоль шарик. Мимо. до того момента, когда Тоха будет тренироваться по спинковке. Ты сам сказал «можно». «Можно». Это то был то Степа. То, то есть ты ждал потом... разрешения просто его. Конечно. Же, Нет, же... тут два фактора сложения. Сань, можно? Можно. Да. Спасибо. Нет, ну, все, хорошо можно. такое. Можно. Тут два фактора сложения. Сань сказал «можно», я сделал его лестерку. Я подумал. Если я сделал его лестерку, уже можно. Сделал? Делал. А никто не видел этого. Я слышал, мне звонил.